То есть еще раз привет тебе! Вчера мы поговорили о привычках И я надеюсь, что вы сделали практику медитацию, Соединение с родом, и, ну, который я вам давал доступ И сегодня я решил немного изменить темы этого вебинара Так как вчера я столкнулся с довольно важным осознанием Что дать инструменты и захотеть им пользоваться ну, Это совсем разные вещи И поэтому у нас сегодня три важных темы Которые, которым мы уделим сегодня внимание Это о том, как разжигать себя Как запускать этот внутренний ключ к трансформации Это как усиливать этот огонь желаний внутри себя И как направлять его в правильное русло И здесь вот немножко повторю сейчас модель привычек Модель встраивания привычек Простую, о которой мы вчера говорили Соответственно, это вы можете всегда перечитать. Здесь, значит, какие важные критерии. Одна привычка в неделю, ведение дневника, разбитые на простые шаги, критерии выполнения, есть ритуал хвалить себя и, и так далее. Вот. А привычки начинаете встраивать с малого. Все-таки акцентирую внимание, что без фанатизма, без каких-то сверхусилий, потому что если сразу много внедрять и загружать себя по то у вас не очень надолго хватит. Уже проверено не один раз, и не, даже может быть не с десяток раз за всю жизнь старался это делать, по несколько привычек одновременно внедрять, и результат был нулевой, а вот по одной привычке помогает неплохо. Вот, это маленькая. Возвращение. Это скорее страничка Я вам дал в виде визу визуального Оформления, чтобы вы могли это посмотреть Вчерашнюю тему, так как она была без слайдов И если нужно подробно По этой теме, то посмотрите Вчерашний вебинар, где мы там Это все разбирали. Сегодня у нас О другом. Но о привычках Мы еще тоже вернемся. Это очень важная Составляющая. То есть это часть единого целого И это не просто так Всунутая непонятно для чего тема Вот и прежде чем начнем, хотелось бы вам представить свою авторскую систему, которая позволяет управлять своей жизнью. Это вояж, который состоит из четырех элементов. То есть это вера, что мы можем чего-то достичь, это ответственность, с двумя о, что мы готовы и отвечаем за результат происходящего с нами. Это ясность, что мы ясно осознаем, что и как происходит, какие вопросы себе задавать, и самое важное, где находить эти ответы. И четвертый элемент ⁇ это желание. Это то, без чего все остальное не имеет особого смысла. И любые наши действия мы можем разложить на четыре этих элемента. И если копнуть еще глубже, то особо внимательные могут даже заметить связь с четырьмя первоэлементами. То есть вода, огонь, воздух, земля. Но сегодня не об этом, поэтому это уже сами можете поизучать. Смотрите, у каждого из нас есть какие-то цели. И для того, чтобы мочь цель достигнуть, достигнуть наверняка, чтобы ее достиг, достигнуть. Нам нужен вояж. То есть вера, ответственность, ясность, желание. И все эти четыре элемента взаимосвязаны между собой. И отсутствие одного из них в нашей жизни ну, еще не говорит о том, что цель мы не достигнем. Но это уже будет как... Как конта который ходит по тонкой веревке, веревке над пропастью. То есть всегда есть большой шанс упасть. То есть первый день мы поговорили с вами о том, как нарабатывать ясность, да, это про соединение с собой. Это было в самом базовом варианте, вот самые азы. То есть умение слушать себя. Умение соединяться с собой. А на второй день марафон мы пошли вот поглубже и уже начали затрагивать темы наработки веры и ответственности. То есть это как раз про тема, тема про привычки. То есть через привычки мы нарабатываем веру. И привычки тоже позволяют нарабатывать ответственность. Потому что появляется внутреннее некое обязательство перед самим собой сделать намеченное. И чем чаще привычку мы соответственно, повторяем, тем больше мы верим в ее доступность для нас И тем легче она нам дается То есть нам не нужно прикладывать уже для нее много усилий Ну и работа с медитацией в том числе очень сильно позволяет повысить тоже веру и ответственность Просто за счет того, что мы убираем те сценарии, те программы, которые мешают нам верить и мешают нам быть ответственными и так как мы с вами взрослые люди то я думаю вы также понимаете как и я что за три дня мы просто не успеем разобрать досконально каждый элемент проработать все что необходимо чтобы наработать вояж вашей собственной жизни здесь Уровень у людей разный, и помимо теоретической информации, важно другое – строить это в свою жизнь. А это делается не за один день, ну и даже не за неделю. То есть этому нужно посвящать какое-то время. И еще что нужно для этого – это нужно учиться особому общению с самим собой. То есть общению, после которого в вашей голове пазл складывается полностью. То есть когда появляется уверенность в том, что в том, что вы делаете, уверенность, что изменения у вас произойдут, готовность к этим изменениям, ну и также ясность, как это делается. Ну и самое главное, наверное, это желание достигать своих истинных целей. Нет желания, нет достижений. И с этим элементом как раз мы и будем сегодня работать. Давайте я расскажу кратко, почему для меня так важно иметь и уметь чего-то желать. То есть желание ⁇ это то, без чего теряет большую часть, ну, теряет большую часть своего очарования и привлекательности наша жизнь. Даже так. То есть, желание – это то, без чего наша жизнь теряет большую часть привлекательности и очарования. И мы сейчас не будем погружаться в различные учения о том, что, чтобы достигнуть просветления, нужно отказаться от своих желаний и все такое. Я сейчас больше за практичную духовность и... То, что я обычно вижу и скорее всего вы тоже это видите что люди зачастую обманывают себя делая вид что идут к духовному развитию но при этом у них в жизни ничего нет или поэтому или, точнее объясняют себе что у них ничего нет потому что они за духовность но глаза их не светятся счастьем и вчера я тоже озвучивал что уровень просветления Скорее всего, ни вам, ни нам, кто здесь это все присутствует, не грозит и особо не нужен. У нас свои задачи. Следующий момент, что желание – это то, что у человека внутри. И этому невозможно научить, но это можно продемонстрировать. И в этом достаточно легко убедиться, ну если вспомните какой-нибудь или посмотрите ролик какого-нибудь харизматичного оратора, который вещает про это, мотивацию и транслирует свою жажду к жизни. И мы зажигаемся. На какое-то время хотим жить, творить, достигать, вот прям как этот оратор. И единственный важный момент, что это не всегда является нашими ценностями. Это ценности оратора и... Ну, от которого мы зажглись. И если нашего внутреннего огня Недостаточно То через какое-то время мы начинаем ну, за за Затухать И еще больше Мы начинаем Быстрее, больше, сильнее да, Затухать, остывать Если у нас нет соответствующего окружения И поддержки и, вероятно, ну, скорее всего, я поэтому и создал свой тренинг «Гармония рода», потому что там это все дается, все это есть. И он погружает как раз ту экосистему, в которой можно вот шаг за шагом научиться самостоятельно себя разжигать. И делать это снова и снова. И этот тренинг не просто о смене стратегий жизненных, он скорее о смене восприятия. О смене восприятия себя в этом мире. О том, как стать тем, Кем ты рожден. То есть, некий такой вояж настоящий реальной жизни. И, как я и говорил, у нас сегодня три основных темы, которые будем разбирать. Это как разжигать себя, это как усиливать этот огонь желания внутри себя, и как правильно направлять его в нужное русло, или как направлять его в правильное русло. То есть о том, как себя разжигать, мы поговорим ближе к концу и проведем небольшую практику. А сейчас больше буду говорить о том, как этот огонь усиливать внутри себя. То есть, напоминаю, да, что я вам дал доступ к медитации состояния обладания, и она достаточно хорошо помогает усиливать этот огонь желания. Так как работа с родом ну, одна из важнейших составляющих. И, как вы помните, в нашей семье есть какой-то свой эмоциональный уровень. Это может быть любой уровень, да, боль, страх, гнев, агрессия, радость, любовь, принятие или что-то еще. И чем грубее, чем ниже, так скажем, свои составляющие эмоции, тем ниже уровень нашей осознанности. И тем слабее тем слабее сила наших желаний. То есть это осознайте момент. Чем меньше осознанности, тем слабее а, сила наших желаний. Тем меньше сила наших желаний. И, как правило, когда у нас низкие, низкоуровневые эмоции, наши желания обычно направлены на закрытие каких-то таких выживательных целей. То есть желать чего-то посредственного. Поесть, по поспать покакать, совокупиться и там подобное. Ну, вспомните пирамиду Маслова. Кстати, вчера забыл ответить на один вопрос. Вот, кстати, такой. А, это чуть позже. А, на один вопрос. Видимо, его нужно было ставить именно в это место. Вопрос звучал так. Как определить свой средний эмоциональный уровень? рода. И у меня есть э, Я долго на самом деле думал над этим вопросом Потому что с одной стороны понятно С другой стороны непонятно То есть как, как рассказать другим что Как определить свой уровень И для себя я вот нашел три вопроса Которые в принципе неплохо помогают с этим справиться Самый важный из этих вопросов Это Спроси себя, в каком эмоциональном уровне ты живешь в течение дня. То есть, что ты чувствуешь большую часть дня. То есть, гнев, обида, раздражение и тому подобное. То есть, о чем ты общаешься с друзьями, какие темы обсуждаешь, о чем думаешь. Что думаешь по поводу этого мира, что в нем не так. То есть, насколько ты его сильно критикуешь или наоборот. Как ты к этому, ну, в общем, как ты к этому относишься. И вот выписав эти мысли... И взяв, например, для себя список эмоций, то можно сопо сопоставить факты и понять, что вы сейчас находитесь где-то здесь. Второй элемент, второй вопрос, как можно еще э расширить понимание своего среднего ну, эмоционального уровня в семье, это подумать о своей семье и прислушаться к своим первым чувствам, ассоциациям, которые возникают в этот момент. То есть, что вот, когда я говорю, моя семья, мама, папа, там, братья, сестры, то что я начинаю в этот момент чувствовать. И тоже можно записать эти мысли. И третий вопрос – это спросить себя, как, как моя семья относится к жизни, что она думает о том, что такое жизнь. И тоже список каких-то мыслей и определить, какая мысль из этих самая важная. Вот. Надеюсь, этот вопрос а, тоже ответил, закрыл и стал он более понятен. И идем далее. Что же такое еще родовая система? Во-первых, родовая система это система. И как у любой системы, у нее есть а, свои задачи. И одна из самых а, базовых и наиважнейших задач – это задача выживания. То есть любая система. Человек, кстати, как субъект тоже си является системой. И задача любой системы – это выживание. И помимо этого... А, у системы есть некий эмоциональный фонд, это то, о чем мы сейчас поговорили Есть задачи, и есть э, сила и слабость То есть те возможности, которые родовая система нам дает И чем меньше мы будем уделять осознанного внимания задачам рода, чем меньше Тем больше у нас будет выживательных целей жизни Ну как я вот и озвучил, что там поесть, поспать, покакать и тому подобное и чем более осознанно мы подходим к работе с родом, тем легче становится нам жить и процветать. То есть, чем больше осознанность, тем легче жить и процветать. Может быть, эти, эти фразы даже отдельным слайдом. Да. И... Соответственно, чем легче нам становится жить и процветать, тем более возвышенными становятся наши задачи. То есть более высокого порядка. И тем больше готова проявляться вся система в целом. То есть когда уже не стоит функция выживания, у системы есть там другие тоже важные задачи, над которыми она готова работать и готова спонсировать, скажем так, членов этой системы для того, чтобы эти задачи достигались. То есть этот план подводит нас к, к возможностям, которые дает и предоставляет нам родовая система. Я здесь провел простейшую аналогию с, с тарифным планом на сотовую связь. То есть, например, чем, соответственно, больше вы платите за. Чем дороже ваш тариф, тем больше всяких интересных возможностей вы получаете. То есть больше минут, больше смс, больше звонков там безлимитные соцсети, ну и так далее, какие-то плюшки. У меня, например, тариф, который всего за 15 долларов в месяц позволяет иметь безлимитный интернет чуть ли не во всем мире. Ну, там 180 стран или около того. В Индии единственное нету, что было немножко неудобно. И вот, кстати, на примере этого тарифа, что могу еще сказать, что... Ну, что за 15 долларов, да, в принципе, не так много, можно получать безлимитный интернет. Можно эту же сумму потратить на билайн и получить там кучу гигабайт, но без возможности интернета, например, по всему миру. И из этого можно сделать еще один хороший такой вывод, что вкладываться нужно не на максимум своих возможностей, а знать... О. Сделать. То есть, вкладываться нужно не на максимум своих возможностей, а знать, как и куда приложить свои усилия. Это к вопросу об эффективности. Ну и к моей, конечно же, любимой теме, что прорабатывать надо не все подряд, а только то, что сейчас ведет тебя к твоим истинным целям. Этому, кстати, как раз три месяца и учимся на тренинге. И идем дальше. Втор... С этой темой давайте так. Есть ли какие-то вопросы, есть недопонимания, возражения, пожелания? То есть готов сейчас выслушать, если они есть. Записывайте их в комментарии и идем постепенно, плавно дальше. Следующий важный момент это не просто учиться разжигать себя, но и направлять огонь желаний в правильное русло. То есть силу наших желаний, наше внимание направить туда, куда нужно. То есть для этого мы как раз в первый день учились соединяться с собой. Да, своими, своими частями себя, с своими частями себя и понимать, куда, собственно, хочется идти. И здесь еще крайне важный инструмент – это нарабатывание привычек. В том числе нарабатывание опыт чувствовать свои желания и нарабатывать состояние своей готовности меняться. Сейчас попробую проще. То есть смотрите. То есть, чтобы трансформация произошла, нужно для, для нее что-то делать. То есть нарабатывать состояние изменений. И что я здесь имею в виду? Что все мы состоим из привычек. Из привычек, которые получили в течение всей нашей жизни, то есть сами на себе, себе их привили, наше окружение, больше всего на нас влияют наши родители, повлияли. Какие-то привычки были эффективные, и есть, а какие-то не очень. И те привычки, за которые, за которые, вот смотрите, важные мысль, да, те привычки, за которые нас одобряли, мы, ну, либо мы, либо другие, мы оставили частью своей жизни, то есть делаем их регулярно. А те привычки, которые не получили должного подкрепления – внимания, похвалы, одобрения со стороны кого-то, то эти привычки остались не то есть мы их не используем или, или карим себя за их применение. То есть, например, если ваши родители негативно реагировали, когда вы занимались, ну, например, проявлением себя вы занимались, там, шумели на людях, шли куда хотели и там подобное. То есть, они, если здесь реагировали негативно, но при этом хорошо реагировали, когда вы сидели ниже травы и там, тише, там, воды, да, и, и играли своими игрушками то если за это хвалили и говорили, что он молодец, то тогда у ребенка формируется такое поведение, что сидеть тихо для него эмоционально безопасно. А, ну, за это еще и хвалит, А вот проявляться уже как-то почему-то становится не по себе. И когда мы вырастаем, мы эти все штуки в себе вот сохраняем. Сохраняем себе те привычки, в которых мы чувствуем себя хорошо и комфортно. И стараемся избегать тех, которые вызывают у нас дискомфорт. То есть, например, съесть сладенького может вызывать приятные ощущения только из-за нас. И если еще нас за это не ругали, то вполне... Либо посмотреть сериал, то есть то, что комфортно, приятно сейчас, в моменте. И повторюсь, да, что большую часть наших привычек мы так или иначе получили от своих родителей. Как от самого большого и важного источника обратной связи для нас на тот момент. То есть родители оказывали, оказывали на нас самое большое влияние. И так как человек довольно, достаточно легко обуславливается, то есть поддается влиянию других людей, и он достаточно легко принимает правила игры окружения, в котором он находится. И привычка бунтовать в обществе, например, всем своим видом демонстрируя, что общество на тебя никак не влияет, это тоже часть игры, это тоже наработанный сценарий. То есть привычка по сути не что иное, как просто сценарий к которым мы привыкли. Микросценарий. Бывают большие сценарии привычки. И вся наша жизнь, она соткана из привычных ритуалов. То есть способов на что-то реагировать и с чем-то взаимодействовать. И смотрите, чем выше уровень нашей осознанности, тем этим привычкам легче управлять. И, пожалуй, самые три важные привычки, которые позволяют направлять свою энергию желаний в нужное русло, это спрашивать себя как можно чаще, чего я хочу, и стараться отвечать, ну, понятное дело, без фанатизма, но хотя бы как минимум с утра проснулись, перед тем, как сели есть, чего я хочу съесть. Еще где-то спросили, что я хочу получить сегодня от работы и там подобное. Вторая важная, полезная, очень полезная для этого привычка – это соединяться с собой. То есть, когда мы соединены с душой, мы можем у нее спрашивать, что сейчас делать. То есть, например, вот этот марафон и ответы на него, и тема, темы, будет, я делаю, вот уже, наверное, ну, просто из принципа вот, соединяюсь с душой и ладно, что здесь будет наиболее подходящее, подходящее сейчас. Я буквально недавно осознал, что я так уже делаю, ну, год или даже пол, около двух лет. И с каждым разом это действительно становится проще. То есть не надо ломать голову над тем, что сказать или сделать, достаточно соединиться с собой. И все. И, ну, если еще и налажена связь душа-голова, то там вот такой довольно сверхскоростной интернет, который сразу туда в голову отправляет нужные идеи, мысли, слова, ну и так далее. Ну, и третья привычка – это позволять себе действовать. То есть, как можно чаще действовать по направлению к своим целям, а действовать тогда, когда включаются какие-то сомнения, делать-не делать. Мозг очень часто любит саботировать и лениться. То есть, мозг довольно… ну, даже не мозг, а человек в целом. И человек, точнее, не столько ленивый, сколько эффективный. И старается все делать наиболее эффективным способом, то есть тем, который затрачивает наименьшее количество усилий. И чаще мозгу гораздо проще сделать видимость, что какая-то задача слишком сложная, не получится, вызвать кучу сомнений и неуверенности, лишь бы не делать. Но, нарабатывая привычку действовать, Получается хороший эффект, когда... То есть, когда мы еще не успели особо подумать, но уже начали делать. И эти три привычки я, пожалуй, вам и рекомен... Рекомен... рекомендовал начать внедрять вот уже в ближайшее время. По одной неделю также. Соответствует тем пунктам, которые я обозначивал вот в начале. Ну, на слайде были, в начале марафона и вчера подробно обсудили. И, нарабатывая их, уж смотреть за, за результатами, которые у вас получаются. Вот. Надеюсь, с этой темой сейчас тоже стало понятнее. И идем, давайте дальше. Собственно, Переходим к первостепенному и важному вопросу, а как собственно себя разжигать. То есть все хорошо и здорово, но как включить в себе вот это желание трансформироваться. Даже не столько желание, это уже намерение. То есть как начать желать, как принять решение жить свою жизнь. И как не просто принять решение, а еще и начать жить. То есть, как вернуть желание и жажду жизни. И признаюсь, это, это очень непростой вопрос, и я реально очень долго над ним думал, и долго, много лет к нему шел, и последние дни очень долго над ним, над ним думал, пытаясь понять, как можно включить желание, желание, жить у другого человека. То есть, я обрел неплохой опыт наработки привычек, в соединении с собой, и как-то как так или иначе вот это желание трансформировать свою реальность, оно было всегда. Единственное, что его интенсивность, понятное дело, было не всегда достаточно сильной. И над этим сейчас тоже, кстати, работаю, то есть над увеличением масштаба своей личности, над увеличением вот этим пламени, которое будет зажигать. Я уже вот сегодня говорил о том, что, собственно, продемонстрировать, что такое желание жить, желание трансформироваться и переключаться, его можно, для этого достаточно посмотреть какого-нибудь спикера, оратора, который включит в вас это желание на какое-то время, вы поймете, что все легко и просто, и вообще жить штука классная, и пора уже идти делать, а не перестать слушать кучу лекций и прорабатывать бесконечно какие-то штуки. Но это все временный эффект, и я думаю, вы уже проходили не один тренинг, не прослушали ни один вебинар, и сами понимаете, что со временем это все угасает. И чтобы как-то более-менее взрастить это желание трансформации, можно погрузить себя в среду, где это, так скажем, есть состояние. И те состояние будет взращивать? Вот лично для меня часто работал только один способ. Я о нем, конечно же, расскажу, но я не сторонник его, как это ни странно, и ни в коем случае его не проповедую. Так как боль и отчаяние – это не лучший и не самый гармоничный способ себя зажигать. Это немного мазохистский элемент, от которого все-таки тоже рекомендую переходить к каким-то более конструктивным вещам. Ну, вот, например, я себя много раз заводил в тупик. Да? То есть, когда, ну, заводил свою жизнь в тупик. То есть, когда шел каким-то целям, жил себе какой-то жизнью, что-то делал, как-то все это происходило но и получал какие-то результаты там не знаю, собрал денег заработал ой, собрал денег, собрал тренинг, заработал там миллион там чего-то еще провели куда-то съездили и часто это заканчивалось тем что я просто на несколько дней потом лежал овощем в постели просто без каких-либо ну, признаков жизни без, как, без каких-либо признаков осознанной жизни то есть, просто овощи. И вот крайний раз это вот случилось буквально в прошлом году, в конце июля, когда мы с любимой ну, ездили на Байкал. Съездили, точнее. И вернулись. И буквально вот только приехали, и на следующий день просто поссорились. Что-то там такое накопилось, что мы жутко поссорились. И... Даже если взять предысторию, да, что, ну, не сама ссора, да, конечно же, меня вырубила, это скорее был, один, это скорее был а, финальный, такой последняя соломинка. То есть я до этого переехал в Новосибирск, открыл франшизу, там старался обучать людей метафорическим картам, еще чему-то. И с одной стороны, вроде душа как раз говорила, что туда, но не совсем, но голова поняла немножко иначе. И начала уводить в другую сторону. И ну, после этой ссоры, соответственно, у меня все схлопнулось, и я вдруг понял, что вдруг все потеряло смысл. То есть, все, что сейчас… у меня по всем сферам просто бац, такой коллапс произошло все схлопнулось. То есть деньги, карьера, отношения, самореализация, все коту под, е... под хвост. И я реально три дня лежал где-то, и первый, по день или даже два я просто вот единственная мысль, которая у меня была, что я больше ничего не хочу. Вот реально ничего больше не хочу. И это, пожалуй, был первый серьезный раз. Когда я всерьез задумался над тем, что ну, не пора ли на следующую реинкарнацию. Потому что, ну, что-то я себе какой-то совершеннейший тупик. И я не, вижу, не увидел больше смысла, как из него выбираться. И это, блин, это было очень печально. И я начал, смо... ну, я как раз смотрел еще этот сериал. Как его там, Господи-то! Сериал смотрел. Не вордал, а как. А, Ведьма, Господи. И как раз пространствующий чувака, который ездил по миру уничтожал монстров. Да? И... Ну и вот какой-то момент у меня там просто такая вот какая-то часть меня, которая как раз-таки обычно называет душой. Вот как раз говорит: Слушай, чувак, ну что, не получилось, да? А давай, ну, раз теперь уже все равно, что с тобой будет, давай попробуем сделать. Сейчас, ну, действительно, по-моему, сделаем то, что я… о чем я тебя прошу. И про Ведьмака я не зря вспомнил, то есть я досмотрел, это старый еще, кстати, 80-90-го года сериал был, то есть не, не новый, который пересняли в этом году. И я думаю, слушай, ну, ладно, Бог с тобой. Раз терять все равно нечего, то, ну, поехали. И буквально за месяц я там собрался, заказал себе там все необходимое оборудование там с Алиэкспресса, завершил окончательно все дела, франшиза у меня там тоже, кстати, лопнула к этому моменту уже, и, и все. И в сентябре я вот уехал там в поисках своих монстров, и вот, ну, я, конечно, вернулся потом еще в Россию на два месяца, и вот в январе опять уехал. И честно сказать, вот, ну, почему моя душа сильно страдала, потому что ей как раз не хватало вот этого путешествия вот этого вот исследования мира. То есть я загнал себя в город и сидел там. И занимался с одной стороны тем, что мне нравится, но с другой стороны не так, как мне нравится. Это большая большущая разница, огромнейшая. И с тех пор, да, уже стало гораздо легче. И если вы замечаете, вот этот вебинар, собственно, тоже записан, во-первых, в Камбодже, во-вторых, уже записан на основе полученного опыта, на основе принятия себя, своего пути и так далее. И я понимаю, что такое опыт да, через боль, он подходит далеко не всем, да и нет в этом особого большого смысла. То есть я сейчас попробую провести практику, которая является более интересным способом, который который зажигает глаза и наполняет сердце радостью. То есть я бы все-таки хотел делать людей счастливыми, а не летящими от боли, куда глаза горят, лишь бы не чувствовать эту боль. Вот. Готовы? Можете написать, кстати, в чате, что готовы, и тогда пойдем. И для себя я нашел единственный сейчас возможный способ, как через позитивную мотивацию ну, запускать себе этот внутренний импульс трансформации, это через соединение с Высшим. И когда я был в Молдове в прошлом году, в начале октября, буквально приехал, ночь переночевал, и перед пробуждением мне вот приснилось слово вот этого Варсмана. И я, ну, я его сначала по-другому писал, как э, на английский манер war, Wars mana, то есть как мана войны. И не мог понять, почему почему сон вроде было возвышенным, такое хорошее возвышенное ощущение, чувство, а, а слово какое-то странное. А потом я вдруг ну, поискал на санскрите, кстати, тоже не нашел. Но через какое-то время я вот просто поменял W на V. И вот, вот это слово уже было. И оно означает быть высшим. То есть как раз таки быть соединенным с той глубинной, ну, или высшей частью себя, э, которая наполняет нашу жизнь теми действиями, которые, которые делают, ну, дают нам удовлетворение которые делают наш жизнь счастливой, есть ощущение сопричастности, есть ощущение смысла и вообще. И сейчас будет практика, где я постараюсь передать, ну даже не то, что постараюсь передать, я постараюсь делать так, чтобы у вас это состояние тоже включилось, и оттуда, когда будет это состояние, мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше и запустим тот процесс внутренней трансформации, который уже начнет вас созревать. Но опять же повторюсь, что здесь, сейчас, за эти три дня все, что мы делаем, это может посеять какие-то базовые семена, но за ними нужно ухаживать. И Моя трехмесячная программа по работе с родом, вот я сейчас, если честно, не вижу другого альтернативного пути, который помогало бы а, в решении этого вопроса, да, во той части себя, которая живет наполненной, удовлетворенной жизнью. И так как марафон у нас больше антикризисный, ну, не больше, а всецело антикризисный. Кстати, я, по-моему, забыл сказать, что чем выше ваш уровень эмоциональный, то есть там принятие, счастье, любовь радость, тем сложнее к вам прилипнуть всяким инфекционным штукам. То есть у вас просто уровень вибраций вашего тела, он несовместим с низкими вибрациями вирусов. Ну, для тех, кто там в эзотерику верит, там еще всяким сущностям тоже путь, путь закрыт то есть чем вы выше находитесь в на... чем выше ваш уровень вибраций и этот марафон это отличная ступенька и подготовка к, к этому курсу трехмесячному и я сделал его даже настолько бюджетно что я прям удивился Реально удивился, когда я просто озвучил цену, что 3000 в месяц а, стоит участие в нем. и я его здесь вам не буду особо навязывать, продавать, рассказать, как он классный, замечательный, я здесь больше как раз на сознательную вашу часть, для, ну для тех, той взрослой части вас, которая понимает, что без формирования правильного окружения и постепенного взращивания себе нужных качеств, ну, прям сходу получить э, трансформацию личности невозможно. То есть шаг за шагом, лучше медленно, но, хоть, но уже в ближайшие несколько месяцев или год, или, год или, или даже несколько месяцев, уже получить те результаты, которые будут вас действительно радовать. И для этого полезно, осознанно подходить к вопросу, что и как взращивать. И сейчас я вам даже дам ну, вот практику, которая сейчас будет, может так ее обозвать, Варсмана, это, это упражнение частично с моего любимейшего тренинга э, живого, который мы проводили в прошлом году, двухдневный был активация права на процветание. И почему это упражнение и тот тренинг стал любимым для меня? Потому что там настолько все было сбалансировано, и я видел, как зажигаются глаза людей. Я вид... вот этот вот упражнение, вот это вот... через это упражнение, ну и там оставшиеся там полтора дня, в глазах людей, начиналась просвечиваться их душа, вот это высшее, что у них есть. И это упражнение как раз-таки учит зажигать вот этот огонь внутри. И когда ты видишь людей, просто, которые вот так вот светятся, то они просто прекрасны, то есть уже там ну не стоит гендер, да, чем мужчин и женщин, ты просто видишь приказ прекрасного божественного человека, и твое состояние тоже становится божественным, и ты при этом в адеквате, ты в сознании, ты ходишь, говоришь, но вы светитесь, и это шикарно, и я очень сейчас надеюсь, что онлайн у нас тоже это все получится, потому что здесь есть некие нюансы ну, например, то, что мы делаем, это обычно глаза в глаза с человеком. Здесь мы будем это делать на уровне визуализации, ну, сами с собой, закрытыми глазами, в медитативном состоянии. С другой стороны, закрытые глаза позволяют нам перейти в медитативный уровень, и нам легче будет себя почувствовать. Я надеюсь, вы готовы. И сядьте сейчас поудобнее. Это упражнение лучше делать сидя. А если есть возможность, то лучше еще стоя. И закройте глаза. И не пустите волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Положите одну руку на низ живота. И почувствуйте себя в своем теле. Осознайте себя в нем. Почувствуйте, как вам в нем, может быть, хорошо. Теперь переместите эту же руку на нижнюю часть груди и соединитесь со своим сердцем и почувствуйте как от тела к сердцу идет ощущение безопасности, спокойствия, умиротворения и защищенности. И чувствуя эту защищенность, сердце может начать открываться, может позволить себе чувствовать, И попробуйте ощутить, как открывается ваше сердце и как тело с благодарностью начинает это состояние открытости перемещать, распространять по всему телу. Теперь переместите руку на лоб и дайте своей голове намерение успокоиться, создать состояние принятия и готовности принять все изменения которые будут. Глава, великолепный помощник, исполнитель, который крайне нам необходим в достижении наших целей. Но это помощник. И если он в соединении с душой, и позволяет душе диктовать, как, куда идти, куда двигаться, тогда появляется состояние удовлетворения. И перенесите руку с головы на верхнюю часть груди, и соединитесь со своим глубинным «Я». И создайте свое намерение ощутить всю свою целостность. вернуть всю свою целостность, прочувствовать всю свою целостность здесь, в своем теле, сейчас, в соединении с собой. И положите вторую руку на вашу макушку. Не создайте намерение сейчас установить связь с Высшим. И не просто установить, а почувствовать ее. И прожить ее каждой клеточкой своего тела. Позвольте себе ощутить состояние наполненности и соединенности с чем-то высшим. И в какой-то момент вы можете вдруг ощутить, То вы и есть это высшее, неотъемлемая часть его, важный элемент этого мира. Теперь представьте себя смотрящего в зеркале. Посмотрите на себя в зеркале. Посмотрите в свои глаза. И постарайтесь разглядеть Божью искру в эти глаза. То, что находится в глубине этих глаз. То высшее, что всегда там есть. И позвольте этому состоянию раскрыться еще полнее. И мысленно произнесите самому себе, глядя в свои глаза. Я рад тебя видеть искренне. Как ребенок. И посмотрите, как глаза в зеркале начинают разжигаться еще больше от этого. Как еще больше в них появляется свечение. И как еще больше появляется ощущение себя высшим. Теперь представьте свой род до седьмого колена, маму, папу, их родителей и так далее. Все 126 человек. Если есть братья и сестры, представьте еще и, и их. И представьте их не просто в виде людей, а в виде душ. И позвольте себе посмотреть в их глаза, все их глаза разом, сколько бы их там ни было. И почувствуйте в них присутствие Высшего, чего-то Божественного. И почувствуйте, как их глаза с этой божественной искрой смотрят на вас, и их внимание еще больше усиливает ваше состояние. И скажите им, я рад или рада вас видеть. И почувствуйте отклик. Так все разом, их души зажигаются, разгораются и отвечают вам в унисон то же самое. Я рад или рада тебя видеть. Слушайте. Соедините ваши мизинцы между собой и создайте намерение, что каждый раз, когда вы соединяете свои мизинцы, вы входите в это состояние соединения с Высшим. И попробуйте есть, повторить. Соединил. Достояние высшее соединил, быть высшим, соединил мизинцы варсмана. А теперь представьте себе некий огород, некое поле, которым вы сейчас шагаете. И в руках у вас зажато семя. И это семя ⁇ это ваше новое качество. Готовность и намерение жить свою полную жизнь. всех ее проявлениях которые вам уготованы найдите на этом поле подходящее место где можно посадить это семя и посадить его туда И представьте своей руке лейку с водой, из которой вы поливаете это семя и позволяете ему начать укрепляться в почве, начать там обживаться. Теперь посмотрите своим внутренним взором на посаженное семя и увидите в нем тоже божественную искру и почувствуйте что она тоже является частью высшего и скажите ему тоже я рад или рада тебя видеть и почувствуйте как эта божественная радость наполняет вас и можете начать медленно возвращаться в текущий момент готовыми прожить свою жизнь полностью. И, может быть, уже появятся какие-то мысли, какие действия сделать уже сейчас или сегодня, чтобы семя заросло, чтобы процветание стало неотъемлемой частью вашего бытия. Добро пожаловать. Я рад вас видеть. Ну, на этом программа сегодняшняя закончена. Есть у меня сильное намерение и желание начать сейчас подготовку тренингу который начнется в мае и даже уже я понял как я буду делать это и все желающие могут присоединиться в телеграме к этому движению ну кстати если кому-то интересен 3 то программу его я также могу выслать вам в электронном виде ну и пообщаться с вами, если это нужно. Я действительно верю, что тренинг – естественное продолжение марафона, который был эти три дня. И он действительно может срастить те семена, которые вы посеяли сегодня, вчера и в первый день. На этом все. Варсмана. До встречи.